Друзья, всем привет! Вы на канале Доступный Дом. Сегодня мы будем с вами красить вот эти вот стены, которые мы сделали в прошлом видео. Кто не видел, пусть посмотрит по ссылке в описании а в предыдущем видео, как мы сделали вот такую дешевую декоративную штукатурку за копейки. Очень выглядит стильно, современно, а самое главное дешево и просто. Смотрите. Итак, сегодня будет у нас очень большое длинное видео, потому что нужно рассказать все нюансы, которые связаны с покраской, их очень много. Все это я брал из видео Геннадия, который делает штукатурки, декортирую вся на канале, я у него посмотрел, попробовал, сделал. Ну, получилось что-то не то, конечно, потому что, во-первых, я использовал другие цвета, вот, а мне захотелось сделать более светлые тна, у него были более темные пна. И с этим есть очень большие нюансы. Поэтому, друзья, кому не интересно, пусть сразу переходит в конец и смотрят конечный результат, как мы покрасили уже стены. А кто собирается делать стены, усаживайтесь поудобнее и будем разбираться, как же покрасить грамотно и без косяков эти стены. Итак, красить мы будем с вами все это в два слоя. Первый слой уже нанесен. У меня это был светлый оттенок, очень светло-серый, светло-бежий, что-то среднее между ним. Номер колеровки сейчас я здесь прикреплю. Вот, в общем, проходимся полностью одним слоем по штукатурке. Дальше берем вот эту же краску и нам нужно достичь э, темного оттенка, вот, из этого же цвета. Если вы будете делать из, из разных других цветов, то есть возьмете белый, сначала в этот, потом белый возьмете, за, заколируете темный, темный, то у вас немножко не будет перекликаться э, оттенки. Здесь же мы берем основную базу краски, вот этой вот, под этим номером, и ее колеруем, добавляем черный колер. Я добавил в данном случае, у нас, в котором у нас будет результат этой стены, 4 колпачка колера. Взял 3 литровую банку из-под краски, налил ее половина краски, 4 колпачка черного колера, вторая часть воды, соответственно, у меня получилось 3 литра краски, очень жидкой, которая у нас будет тонировать вот эти вот все стены. Наносить все это будем мы вот такой вот простой вот губкой. Нужно запастись, уходит очень много. Примерно на квадрата 2 уходит вот одна вот такая вот губка. Вот здесь у меня уже в банке заколирована вот эта вот вся смесь такая вот разведенная водой. Мы постоянно перемешиваем, потому что осадок выпадает сверху и получается немножко неоднородно. Прежде чем начать, внизу все заклеивайте, если не хотите мыть, потому что с губки будет течь очень много. Дальше берем вот такие вот салфетки, тоже продаются в магазине. Мы будем их с помощью них вытирать излишки самой краски. Губку тоже первоначально нужно намочить. Итак, вооружились краска, губка и у нас полотенчика. Итак, в процессе всего мы будем с вами разговаривать. Я буду объяснять нюансы. Поехали! объект это вот эта вот стена вот здесь вот я положил гипсокартон чтобы не капало вот наши нарисованные блоки здесь уже темная штукатурка у нас пошла вот контраст немножко в общем вот эту вот стену нам предстоит сегодня задекорировать покрашена уже вот этой вот бежевой краской здесь через камеру конечно это не видно как будто штукатурка у нас после штукатурки но однако здесь есть уже слой краски вот, вот так вот все мы здесь расширили и сейчас будем приступать Будем делать сверху вниз, потому что если вы сделаете снизу вверх, то вот при вот такой вот консистенции, вот смотрите, какая консистенция краски, вот она, грубо говоря, это вода, как грунтовка с краской, вот я замешал. Все это будет капать на уже задекорированную поверхность и будут оставлять следы. Соответственно, мы будем двигаться сверху вниз, чтобы если какие-то э, капли у нас будут, мы сразу же будем их затирать. Если вы их сразу не затерете, то есть вероятность, что они потом проявятся при высыхании. Итак, мы здесь уже начали. Сейчас пойдем сверху, я покажу все, как это все делается. Итак, в общем, от первого лица берем губку, залазим на стремянку. Макаем ее. Вот, вверх. И начинаем от угла мазать все. Все прокрашиваем. Прокрашиваем каждую крапинку. Если вы будете использовать темные цвета, в данном случае у меня светлые цвета получаются но если вы будете использовать темные цвета, то не пренебрегайте вот этим вот заполнением вот этих вот всех дырочек царапин потому что на темном цвете может это все проявиться, у меня в принципе светлый цвет получается, это если даже там что-то не прокрашится прокрасится, то этого заметно не видно не будет вот, потихонечку сверху вниз, все капает конечно, пол 100% надо будет мыть из этого никуда но однако результат я думаю будет стоить того, вот так вот закрашиваем кто как любит, у кого как получается кругами полосами, я честно разницы в этом не нашел, вот. можно и так можно и так ну, кругами проще тоже зависит от пористости вашей штукатурки вот эта вот вся работа потому что вот где у меня зашлифована получше штукатурка вот, там хорошо идет губка где вот, более такая грубая она там губка получается застревает и сама рвется сама по себе быстрее вот, поэтому тоже на это можете обратить внимание Но, однако у меня здесь разные фактуры у меня вот такой вот вариант такого легкого минимализма. Такой легкий бетончик у меня должен получиться. В принципе, если бы я, у меня этого не получилось бы, я наверное, бы, это видео бы и не снимал Вот, Поэтому, следовательно, если вы смотрите это видео, то значит все получилось. Вот все, брызги, сразу, их сразу. Все вот эти вот капельки нужно подбирать. Это обязательно. Ну что, возможно.. При определенных сочетаниях цвета это все может проявиться. Я вот уже как бы для себя выработал, попробовал, у меня не проявляется. Вот. Однако, когда первый раз я пробовал это все делать, у меня были проблемы в том, то что а, я и Геннадию писал, он мне такие не ответил, а, то, что прям видны вот эти вот капли-подтеки, когда все это высохнет. Вот. Сейчас вроде бы все это уже минимизировалось. В принципе меня результат устраивает. Так, заполняем все вот эти вот канавки наши. Опа, побежала капля, сразу здесь пусть будет. Так, здесь надо. Так, и наверху вот еще осталось. У нас не прокрашено. Вот, все. Давайте. Вот. Итак, вот. Сокрасили мы один квадрат. Сейчас будет самое главное действие. Это было не самое главное, честно говоря. Сейчас будет самое главное. Вот эту вот салфетку, вот она влажная. Вот специально большое ведро сразу приготовлено у меня здесь. И все это растираем. От этого зависит ваш финальный рисунок. Я решил для себя, что я буду растирать очень сильно. И, в общем, вот у нас сразу верхушки светлеют. Одной рукой, честно говоря, тоже сложно это все вам показать. Но попробуем. В общем, вытираем качественно, без пропусков. Потому что при высыхании могут проявиться, честно говоря, Ваши вот эти вот пальцы разводы, круги, поэтому все несколько раз влажной салфеткой по кругу. Все верхушки получается осветляются у нас. И вот эти вот все разводики, вот видите здесь разводы, сейчас мы их уберем. Вот все эти разводы нужно убрать. вниз смотрим оцениваем ситуацию где-то что-то еще нужно потереть сразу подтираем так вот все у нас получилось вот такой вот декоративный рисунок здесь я немножко не пропускал конечно но вам не советую как я уже и говорил если вы будете использовать темные цвета вот так это все у нас получается вот уже соединилось у нас основной и вот здесь вот у нас остался квадрат вот ну в принципе сейчас его тоже вам покажу как это делается Новую губку взяли, смочили ее сразу же и макаем ее в нашу краску. Набираем и начинаем размазывать. Когда высохнет все, у вас примерно на панов 10, наверное, все это посветлее. Так что будьте готовы, если, например, вы начали мазать все, и вам кажется, что вообще очень темно получается, дождитесь высыхания, и у вас все это осветлится во много раз. Где-то примерно один квадратный метр намазали, потом протираете тряпочкой. Если вы делаете очень большой контраст между базовым цветом и цветом вот этой вот лессировки, то очень тщательно нужно все это заглаживать, и, скорее всего, у вас будут видны вот эти вот все разводы. Поэтому здесь нужно сначала поэкспериментировать. И вот я для себя нашел более-менее такую вот золотую середину, где у меня разводики не видно. Ну, и я стараюсь вот, получается, салфеткой очень сильно тщательно прям проводить, чтобы у меня вообще ничего не осталось, потому что, э, смотря какой эффект вы хотите добиться, если вы просто вот, бархатности вот этих вот кублюшков, разводов хотите добиться, то тогда вам о, очень мало придется вот вытирать вот этого вот тряпкой. Но, однако, я не хочу такого эффекта, я хочу, чтобы у меня чисто вот осталось вот в крапинках в этих ямочках вот этот вот цвет. Поэтому я здесь вот максимально хорошо все это вытираю влажной салфеткой. Продолжаем. По времени тоже среднее время примерно затрачивается вот на эту стенку я думаю у меня уйдет часа полтора на час это если хорошо так работает потому что это вам не красит просто стены здесь все нужно смотреть отходить посмотреть как это все в общей картине добавить что-то убавить в общем не самый легкий вариант однако Однако, это единственный вариант, который я для себя нашел, вот, чтобы сделать вот такие вот минималистичные стены, легкие такие, так скажем, фоновые стены, которые не будут так сильно бросаться, но в то же время не будут э, по-колхозному смотреться на заднем фоне. Кстати... Кстати, скоро времени мы выйдем наружу, у нас уже скоро приближается зима, поэтому нужно закончить фасадные работы. Там тоже у нас будет декоративная штукатурка, тоже под минимализм. И если вам интересно, тоже пишите в комментариях, я засниму это все, как это делается. Намочили тряпку, руку расширили максимально и начинаем растирать Вот эти вот все переходики между вот этой вот плиткой, например, и вот этой вот здесь вот у меня видно то, что вот наплыв немножко. Его тоже нужно хорошо перетереть. Как почувствуете, что салфетка у вас уже высохла, то мочите, смачивайте, мойте и дальше. Вот видите, здесь у меня потеки. Вот сейчас их нужно очень сильно размазать, чтобы впоследствии они здесь не проелись. В общем, техника. Честно говоря, когда я посмотрел у по Геннадия... Она мне показалась очень легкой. Однако, впоследствии я понял, что здесь есть очень большие нюансы, которые, если новичок не обладает и не знает, не понимает, то будет достичь очень тяжело таких результатов, как он показывает у себя на видео. Вот, который сейчас вы вот результат видите, это впоследствии очень долгих исследований вот этой вот техники, пробование У меня вот здесь вот по всему залу, вот на протяжении вот этих вот, например, метров десяти стен, здесь были вот такие вот пятачки, где я пробовал разные варианты вот этой вот штукатурки. И все у меня не получалось. Пробовал я и лаком колерованным делать это все. Лак, лазурь делал, добавлял туда клей обойный. Пробовал я вот такую вот лисировку, разные варианты. Пробовал просто краску как-то пятнить. Смешивал краску лак, смешивал клей лак. Вот В общем, какие комбинации можно с этим было придумать. В общем, все я испробовал. И в итоге, в итоге пришел вот к этому единственному варианту, который мне понравился. Результат. Тем, кому хочется более контрастных стен, акцентных в интерьере и кому хочется подчеркнуть каждую-каждую-каждую царапинку, то выбирайте лучше, конечно, это лак и клей для обоев, то есть смешиваете один к одному, там водичкой разбавляете, добавляете колер и прям вот пушка, вот, наносить очень удобно, можно шпателем наносить, она такая густая сметана, очень быстро, эффектно получается, однако у меня здесь э, фоновые стены, поэтому мне здесь такой контраст не нужен, мне нужны такие мягкие, слабо мягкие вот такие вот акценты на стене. Закончил еще вот один квадратик. Вот такой вот результат по затиранию есть. Кое-какие здесь просматриваются потертости. Здесь вот у нас получается в крапинках остается вот краска. Сверху она плюс-минус так на 50% может вытирается. Вот такая вот фактурка получается. Швы соответственно темнее получается, потому что до туда губка не дотягивается вытирать все это. В общем, техника очень интересная, со своими нюансами. Сейчас будем доделывать э, все это до конца и покажу уже в конечном результате, что получилось. Вот так это все выглядит издали. Вот так вот не покрашенное, вот так вот покрашенное. В общем, сейчас все это посветлеет. Вот здесь сейчас покажу я вам. Несколько часов назад было нанесено. Вот Пятнышки уже подсыхают. И вот, в принципе, вот такой вот светлый вид получается. То есть здесь уже только изблизи можно посмотреть. То, что здесь вот внутри остались, эти все сверху. Так, немножко маленький налетик остался. В общем, вся задача фоновых стен, я думаю, здесь очень хорошо решена. И вот финишный результат, который получается. Это уже спустя много дней. Здесь эта стена уже была самой первой. Так все это выглядит. Тоже легкий налет. Здесь в дырочках остались вот эти вот следы краски. Швы тоже немножко темнее, чем основная часть. Вот так все это получилось фоновые стены за копейки из гипсовой штукатурки и простой водоэмоционной краски. Немного терпения и все у вас получится.